Петиция за запрет World of Tanks. Прошу запретить игру World of Tanks в Российской Федерации. Причины, по которым World of Tanks должна быть запрещена в Российской Федерации. Эта игра вызывает сильнейшую психическую зависимость даже у взрослого, старше 18 лет игрока. У детей и подростков данная игра может вызывать необратимые изменения психики и личности, так как у них психика и личность еще только формируются. Эта игра является средством отъема денег у населения. Миллионы и миллиарды рублей ежемесячно покидают страну. Оседая в карманах администрации проекта, предположительно деньги уходят в офшоры, при этом не облагаясь налогами. Это наносит огромный экономический ущерб не только Российской Федерации и ее гражданам. Отношение администрации к пользователям строится таким образом, что администрация ничем не обязана даже тем игрокам, которые вкладывают реальные деньги в игру, например. Человек платит реальные и весьма немалые деньги за покупку техники. Характеристики которые только ухудшаются с течением времени, причем Это делается тайно через соответствующие скрытые коэффициенты В результате этих действий Игроки World of Tanks оказываются в замкнутом круге Сколько во времени они не тратили на игру, желаемого они так и не могут достичь Из-за этого игроки начинают сомневаться в собственной полноценности Таким образом закладывается фундамент для нервных срывов, аффектных состояний и опасных для жизни и депрессий. Мировосприятие человека под действием данной игры значительно меняется игра. На самом деле не является бесплатной, хотя везде она рекламируется как бесплатная. Без постоянного вкладывания денег в этой игре принципиально невозможно многие вещи это, на мой взгляд является наглым мошенничеством подсадить человека на игру красивой рекламой, чтобы потом, когда зависимость сформируется, обобрать его до нитки в плане денег, времени, психической энергии, любознательность инициативность, ясная ум и умственная полноценность, несмотря на то, что игру преподносят как честное соревнование, ничего честного в ней нет. Баланс в ней нарушен, ТТХ техники не соответствуют действительности и скрыто меняются. В игре имеются программные ограничители, которые за игрока решают исход битвы и его действий, такие параметры, как точность, маневренность, повреждение, обзор, находятся под контролем программы, более того, под контролем программы находится и формирование команды. В результате чего с вероятностью 95% можно предсказать исход боя до начала битвы. Я сам играл в эту игру несколько лет, могу с уверенностью сказать, что от мастерства игрока в World of Tanks ничего не зависит, следовательно. Данную игру можно отнести к азартным со всеми вытекающими последствиями. В игре постоянно появляется новая выдуманная техника. Характеристики которые значительно превосходят параметры уже имеющиеся в игре. Игроки начинают вкладывать огромное количество денег и времени в получение новой техники. Параметры которые через 12 месяцев становятся даже хуже, чем у давно имеющихся машин. Это, на мой взгляд, самое настоящее мошенничество со стороны администрации проекта. Бесесная и низкая, в игре вся техника делится по странам СССР, США, Германии и ПР. Я считаю, что ТТХ и техники СССР специальным образом занижена таким образом, что техника СССР уступает по всем параметрам техники других стран, особенно техники США. Считаю, что это делается намеренно для очернения и искажения исторических фактов относительно уровня военного развития СССР. Это наносит огромный ущерб репутации Российской Федерации в долгосрочной перспективе, формирует у людей по всему миру и граждан Российской Федерации представление о том, что техника СССР это нечто низкосортное и отвратительное, лично меня оскорбляет, в каком свете в игре представлена техника СССР. Я считаю, что игра World of Tanks должна быть запрещена в Российской Федерации. эту игру информационным оружием, ущерб, который наносится экономике нашей страны. Ее репутации и здоровью населения огромен. Автор петиции Андрей, 26 ноября 2016 года, 9 часов 44 минуты.